Всем привет, я вернулся 7 лет спустя, вы меня уже, наверное, никто не помните, но я все еще тот Сашка, который... которого вы помните совсем маленьким, и вот такой вот я сейчас лось. Но в этот раз я вам уже не буду рассказывать про то, что думает маленький ребенок на взрослые темы, а буду добиваться своей цели. Я хочу до конца этого года купить себе новый стационарный мощный комп. И, как вы понимаете, мне нужны для этого деньги. Но я не могу пойти на работу, так как мне всего лишь 13. То мы с вами что-нибудь придумаем. Если вам это интересно, то давайте добиваться целей вместе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая у вас цель на этот год. И как вы ее будете добиваться. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки. И в следующий раз я вам расскажу, какой же мой план по заработку денег. Пока! Увидимся!